Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Давайте вернемся в детство. Сегодня я готовлю сладость тех времен, тем не менее с заметным отличием. Мягкие, эластичные, пружинистые зефирки, а точнее маршмеллоу. Такое угощение оценят и взрослые, и дети. Готовится оно быстро и просто, и всего из трех ингредиентов. Приступим! Приготовим посуду, в которую будем заливать заготовку. Лучше это сделать заранее, затянуть форму пищевой пленкой и тщательно смазать ее растительным маслом без запаха. Желатин залить холодной водой и оставить его набухать. Как долго смотрите на упаковке вашего продукта. После набухания желатин нужно довести до жидкого состояния. Я делаю это на паровой бане. Опять-таки руководствуйтесь информацией указанной на упаковке вашего желатина. Тем временем готовлю сироп, заливаю сахар водой, помешиваю до полного его растворения и довожу до кипения. Если вы любите зефир с кислинкой, добавьте немного лимонного сока. Сироп должен получиться вот такой прозрачный и тягучий, после чего без промедления ввожу его тонкой струйкой в разжиженный желатин, взбивая миксером на очень медленных оборотах вначале и постепенно увеличивая скорость до максимальной, пока масса не начнет пениться и увеличиваться в объеме. На этой стадии зефир можно разукрасить. Я добавляю несколько капель пищевого красителя. Как только на поверхности сахарной массы появятся следы от миксера, ее можно заливать в форму. Делать это нужно очень быстро. Осталось все тщательно разровнять и затянуть пленкой, оставить застывать в холодильнике на 3 часа минимум. Сахарную пудру смешиваю с крахмалом, ими я буду обволакивать зефир. Снимаю с зефира пленку и начинаю нарезать его на полоски. Они немного прилипают к ножу, но так и должно быть. Также посыпаю его сверху пудрой, режу на порционные кусочки. Осталось их со всех сторон обсыпать пудрой, чтобы они не слепались друг с дружкой. А вот и результат. Пружинистые и эластичные зефирки маршмеллоу, в меру сладкие и очень приятные на вкус. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянду.